Всем привет, друзья! С вами Шкипер. Сегодня у нас суббота, и я, как и обещал, выкладываю розыгрыш тысячи голды с описанием всех условий на своем в своей группе ВКонтакте. Вот. Так что заходите, спокойно смотрите. Давайте пробежимся по пунктам, да, чтобы все было предельно просто. Так, открываем учетную запись, да, и читаем условия, репост и лайк этой записи. Есть, ну, все ясно, да? Мы репостим, делимся. Далее подписка на группу ВКонтакте. То есть, соответственно, вы в этой группе и вы должны быть подписаны. А следующий пунктик. Эй, а куда попали? -то? А, вот. Подписка на YouTube канал. И вот, видите тут как раз вот этот нюанс, что ваши учетные записи должны быть открыты по подпиской. То есть, соответственно, вы заходите в YouTube, да, нажимаете вот на ваш значок, нажимаете там мой канал. Но ну, это ваш канал, то есть нам по сути в принципе сюда не нужно, нам нужно открыть настройки, нам нужно открыть историю и и здесь вот видите как у три пунктика, нам нужен именно нижний, то есть не показывать информацию о моих подписках, и здесь вы выбираете галочку и нажимаете сохранить, сохранить, только проснулся, не обращайте внимания, на скорую руку вам записываю видео обучающее. Вот, все. То есть, в принципе, все отлично. И теперь любой пользователь, который зайдет э, на ваш канал, он будет видеть все подписки, которые у вас имеются. Затем. Так что уж... А, так, на стене указать э, ссылку на, на вашу учетную запись. Ну, то есть, да, это тоже просто. Открывайте... Так, сейчас, секунду, я себя, секунду, обратно. Открывайте также, заходите на YouTube. А, ну может был на канал, но в принципе ладно. Открывайте YouTube, давайте мой канал <клёх> и верхнюю ссылку копировать, например, на своей странице, да, показываю. то есть показываю свою страницу. Вот у меня эта запись, да, розыгрыш. Я открываю комментарии и вставляю сюда ссылку на, на канал. Все. То есть, в принципе, чтобы я потом без проблем если что перешел чтобы ну, не искать и так далее, потому что я буду проверять э, подписку на канал, да, соответственно, вот, вот поэтому это такой важный пункт, обратите на него особое внимание. Так. Открытые личные сообщения ВКонтакте. Ну, это вы сами уже в курсе, да, что ВКонтакте, поскольку я не буду добавлен у вас друзья, да, я буду вам писать, поэтому вам нужно будет открыть сообщения от э, пользователей, которые находятся у вас в друзья. Ну, в принципе, все просто, я так думаю. Вот, так что репостите запись, ставьте лайки, делайте все условия конкурса. Ну и что, побеждайте. Удачи вам всем! Счастливо!